Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Милокон. меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Кена Бридж spirits Спиритс. А, на чем мы остановились? Вот пропасть, туда нам надо, вон, вон сердце деревни, вон туда, вон туда нам надо, вон туда нам надо. Не долетела, не долетела стрела. Не долетел и я, в принципе, в целом. Я вот в кофте, в кофте сижу, в кофте сижу, холодно, замерз, замерз. А, когда, короче, получится раньше, блин, вот девушка окно откроет Или кто-нибудь вообще окно открывает а, Я нормально, как бы я, я и сам постоянно окно открывал Такой, типа, да, вы ч, да, откройте окно, жарко Так, чё, кто-то здесь есть? Кто здесь спрятался? Что это? Что? Что ты мне здесь хочешь? Что ты здесь чилишь? Давай ему туда кину, ладно а, получается, сам открывал постоянно окно Самому было постоянно жарко, блин Надо было это, как кто где-то, куда-то Сюда, да? Ну, допустим Допустим, куда-то сюда Так, понял Надо будет преодолеть как-то это За столбами, получается, можно спрятаться? Нет, оно, оно прям режет. Ладно Как-то будем справляться с этим а, Раньше, блин, замерза... не замерзал Все было хорошо, сейчас только окно откроют Все, блин все, Никита поплыл, Никите холодно. Никита уже не вывозит такие температуры. Раньше, блин, по школе, блин, и без подчтайников и без шапки, нахрен и без курки. Сейчас все ты чё, блин, ты с ума сошел? Я на такие эти, как у не готов глупости идти. Да ну, ёпта! я нечаянно. Но оно подлетело, и чё? Чё надало нам? Ну, туда стрелять надо, я понял. Опа. Музяк это давит пока. А? Смотри, что делать. Оп-оп. Куда стрелять? Так, не понимаю. Не понимаю пока что. Ага, понимаю. Хорошо. Пока двигаемся в целом неплохо. Нам нужно добраться еще... Нем... Еще пол, пол преодолели. Так, тут нас не задевает. Да, мы проходим. Здесь нас тоже ничего не делает. Этот огонь не достает. Так, и нам нужно на ту сторону. Это получается вниз и туда. Ладно, ладно, ладно, ладно. Вот там цветок будет. Супер битва, я не знаю, супер боссом. А, и это последний реликт. Мы почти добыли. Не знаю, сердце деревни является реликтом Адира С каким-то боком. Я думал, это что-то, знаешь, весомое какие-то. Ну, ну не то, что весомое, я имею ввиду, какие-то вещи не такие. Так. Неплохо. Сюда, на этот островок. Сначала... Я где? А, понял. А куда там надо было? А, надо было, наверное, туда шальнуть. Ну, все, ладно. Уже все. Уже поздно. Я уже Уже сделал не так, как надо. А, вот так, это да, сразу. Ладно, ладно, ладно, терпим, терпим. Вот так. Ага. Так. Так, и теперь получается... ЭПИЧНО! Достаточно эпично было. Считаю неплохо. Так, ну, наверное, все здесь, когда очистится, здесь можно будет пошарахаться, что-то посмотреть. А сейчас у нас бой! Не будет боя? Не будет боя? Я думал, будет бой, а боя не будет. Ну, ладно. Так даже лучше. Начало жести не будет начинаться. К сожалению, адира. Сейчас, значит, пойдем драться с Задирой. Ох, задира это у нас... Получит у нас, блин, а? Таро получил, Задира получит. Всех победим. Лес очистим. Кена, сюда. Куда? Ты мне лифт спустишь? Ну, давай. Давай, я не против. Так, не знаю, что насчет платинки по этой игре, если ты, как бы, это как какую хочешь, как бы, блин, вот этим собирательством заниматься. Для этого есть гайды на ютубе, в принципе, не, не только на ютубе, много где есть всякие гайды. Обнаружена реликвия, сердце деревни, вот я и говорю, сердце, это не похоже на сердце деревни, это какой-то камень. Здравствуйте, здравствуйте, будете нашим этим, освободите задиру, задира будет освобождена, ничего страшного. Ничего страшного не случится а, Я уже говорил в прошлой части Короче, вот эта фигня а, очень удобная Где? Показать собранное Это очень удобно, особенно вот для гайдов Каких-нибудь это Вот когда по гайду кому то собираешь, смотришь Здесь я смотрю, здесь я собрал, здесь я собрал, здесь я все собрал Смотришь, так вот здесь Допустим, где-нибудь вот здесь тленыш какой-нибудь есть Такой, значит сюда надо идти собирать ну, Удобно же, блин, это реально Кстати, по улучшению Кстати, да а, Наша... Заветная стрела Будет прокачена Да блин, на самом деле еще так много всяких этих надо Много тлена Дорогие действия стали Ладно, не страшно В целом нормально Почему бы серию не начать с одного из основных боссов игры? Это же нормально Это же не странно Правда? Скажи что-нибудь, что молчишь? Так, ну этом поднялись вот в деревню, тут был сундук вот этот, блин, а, этот. Я нашла реликвию, но сердце деревни пропало. Теперь, теперь мне все понятно. Должно быть, она двигала горы, чтобы переместить сердце деревни. Никто, кроме Адиры, не смог бы такое сделать. Я верну реликвии в башню. Спасибо за помощь, Хана. Я знаю, как тяжело возвращаться к прошлому. Я рада, Кена, что ты пришла к нам. Я верю, что ты сумеешь помочь ей обрести покой. Будь осторожна. Be careful Это означает Будь осторожно Не пойду я тут суду, блин, дурацкий брать, Бесит он меня, блядь. Так, погнали Final boss This is location И потом у нас, получается, последний этот Нам так и не рассказали, кто вот этот, блин, дядька Вот этот, наверное, он будет третьим боссом оскверненный дядька, который порчу всю это новое Наверное Я как бы не уверен но предполагаю. Но ищ... нас поднимет наверх, мы будем драться наверху, или мы будем драться внизу? И мне интересно, Адира станет таким, знаешь, большим тоже массивным боссом как Тара, или таким маленьким быстрым, который доставучим боссом таким. Посмотрим. Но если с ней драться здесь, ты что я с ума сойду. Маленькая локация. Слишком тесно. Переместите нас куда-нибудь, где попросторнее, пожалуйста. Что такое? Что за прогрузки? Я не понял. Молоток Камень И колокольчик как, Какими проблемами это нам а, Может солить Драться она будет большим огромным молотком Да Колокольчиком она будет звенеть И я не знаю отключать там магию А камнем по башке потом добьет нас Опять душ пошел. Так. Чтобы это могло знать? Сейчас нас наверх подымет. А, нет. Неплохая превьюшечка. дайте мне эту задиру на превьюшечку. Пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы я поднялся наверх сам? Я не хочу сам подыматься. Блин, вы ч а ⁇ Осторожно сразу надо было драться. А сейчас вы меня поставляете бегать, подыматься куда-то. Прыгать! Ну тут ч ⁇ Непорядочно. Ладно. Ладно, буду... Буд буд будто у меня есть выбор. Так, и ч ⁇ А! Здравствуйте. Так. Допустим, морковку чая допустим. Тут у нас что? Тут у нас сюда, а это потом сюда. А, блин, здравствуйте. Вижу две хилки. Ой, как ярко. Нормально? Нормально. О, вы прям маяк целый. Маленькая, юркая, быстрая, дикая. Так, <смех> не, вон на нее наслаивается всякая шляпа. Сейчас они большой и опасный, да? Да нет, вроде маленькая. Ну, Но привившека... Нормально, нормально, пойдешь. Пойдет на превьюшечку, все, молодец, хорошо. Отпозировал, оскверненный плоть. Она вон копит энергию вот от этой шляпы, я понял ее щит, бляха-муха. Взрывайся! ой ой ой ой ой, -ой Что происходит-то? И что? Надо туда жахнуть было? Не понимаю. Да блин! Да что не так-то? А у меня хп уже нет, прикинь? Не понимаю. Ага. Так, допустим. Ой, что происходит? Апокалипсис? Что и этих чуваков призывает? Не, ну это как-то жестко. Ты не находишь задира? Надо будет молоток дать. Ой! Ну вот так еще куда не Есть хилки. Ну куда не то сделал, красавчик. Сейчас на жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <реклама> Все летит, все, пердит, все взрывается. Ага, сейчас. Поднимитесь, мужчина, пожалуйста. Надо вот так делать. Так, потом вот так вот. Потом вот так делать. Ой, не попал. Тихо. Так, нормально. Где она? Что такое? Я сломал вот фигню. А, вот так, да? Теперь будем жестить, я понял. А подожди, я не готов жестить. Мне, мне хп не хватает. Ну давай, жестить, ладно. Первую фазу мы поняли, как это, если чё Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, щит. Оп-оп-оп-оп-оп-хиха. Ага. Я понял. Где? Не вижу, не вижу ничего. Так, это все фигня, это вс фигня. Это вс фигня. На. Молод это вообще на самом деле мой самое лучшее длинное заклинание, которое здесь есть. Ой ой, ой ой ой плохо. Так, спокойно. А вот же у нее на груди, блядь. Плохо, плохо. Тихо, тихо, тихо. Ездим еще хилка. Нет, две хилки, все. Задело, задело, задело мне. Задело, задело я получил, задело. Ладно. Первая фаза разгадана, во второй уже чуть это посложнее. Надо щитом побольше пользоваться а во второй фазе. Ну, я готов. Я надеюсь, заново не придется бежать по всей этой конструкции. Что-то глупо было бы. Сразу с боссом. Начать... Да ну ты что? Это бежать постоянно до босса. Блин, ну по-моему это глупость просто. А, спасибо. Спасибо, что как бы так сделали. Так, пропустить. Вот так вот сразу. Ой-ой-ой. Ой, промазал. Так, сразу, сразу, сразу молоток даю. Прям в упор. Ой, как много отнимает, а. Так, жестит, жестит. Жестит, одирка блин. Жестит прям. Ой-ой-ой. А как хорошо, что вот это замедление есть. Так, и эти помирают сразу хорошо. Блин, все равно долго. Много здоровья теряю за это. Так бы вообще не потерял бы все здоровье. Да не мешает! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой. ой за дело! А, сейчас. Да блин, опять не успел, даже. Что такое? Ясно. И опять я в такой же ситуации, как и в прошлый раз. Да что? Да как? Как? Почему ты достаешь -то? Ой! Пипец, щит сломал. На. Чуть не восстановился, отстань. Поддержка, пожалуйста сюда все а? не попал ой я попаду ой не убил никто нажал Ой-ой-ой-ой, как все плохо, как все плохо... Блин, как же быстро. Она меня обратно, мою эту, спустило. Пипец, просто щит уничтожила. Так, это... Это сложный босс. Было честно, на босса всю эту потратим серию. Так, не, не, не, не, не надо. Не-не надо. Ты что? Она сильная? Так, получается, надо не этот как Не жадничать, когда, получается, мы выключаем вот этот механизм в середине. И потом я начинаю даю молот и начинаю ее бить. Надо не жадничать, а чуть-чуть отойти. Потому что она когда вверх подлетает, она очень много жизни отнимает. Прям очень много. Так, ладно. Это херня. Так, тихо. Как попал огонь в меня сейчас? Так, так, так, нафиг. Змей тебя снимает хп, то что я в нем попал. Блин, достает а? Так что ж такое? Теперь плохо у меня нету хп, не отнимает, но очень мало, пять блин. Да что ж такое-то? Тихо, угу. ну примерно кого? Что она сделала? Опять в такой же ситуации я и оказался. Ой, блин, дает огонь после молота, все понял. Да как от нее уходить-то? Лови. В общем, так как-то не канает. Ой, нет, работает. Точно работает. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Ты видел? У нее открылось это сердце. Значит, гонает на нее. Значит, во второй базе у нее можно.. Ф в базе, блин, в фазе на нее можно бомбу бросать. Ну хотя она тогда вроде отразила ее, что-то не, не понял я. Или когда она именно буйствует, в нее можно бомбу бросать. Так, ладно, сейчас разберемся. на самом деле глаза так болят вообще, капец. Почему мне только одно тленное действие дается <смех> начинать с двумя тленными действиями куда прикольнее? Там есть такое? Что-то не помню, что было такое улучшение. Так, спокойно. Так, лучше сейчас заблокирую. Да ну не успел я что-то. Тихо, тихо, без паники, мать. Так и раз, два. Угу. Так, неплохо. В целом неплохо, только если бы еще вагон не попал. Ой, ой, ой, ой, ой! -ой. Так, поступаю. Да что ж. Один раз успею в Зарядить, ага. Слышка. Ой, вот это нечестно было. Сейчас, А, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, не успел. Сейчас получу уже. Чуть-чуть. Чуть-чуть получше. Так, тихо. А, все понял. Так да как же ты достаешь на меня, а? На. Воу, воу, воу, воу, воу, тихо. Нет, смотри, ей пофиг нас сбра. Ой-ой-ой-ой-ой спрашивает нет все-таки она значит какие-то моменты может блина вот так нормально будет вот так капе вообще мало не знаю что делать она уничтожает просто не понял что я сделал Просто отмахнулась. Ну ладно. Уже что-то получилось. Что-то получается, что-то где-то это. С чем-то, почему-то и зачем-то. Неплохо. Сейчас разберемся. Вообще, на платинку в этой игре надо на этой, как, на высокой сложности самой пройти. Мне кажется, с боссами будет справиться достаточно это проблематично. Вот эти, которые проходные боссы, они не такие сложные. Вот эти основные, они такие, да, дают это жару. Потому что, ну, прикольно, знаешь, что в этой игре? То, что э, каждому боссу нужно подходить, э, свой подход находить. То есть, с Таро там надо было фонарь, плюс у него вот это... На плече цветок был. И видишь, мы с тобой как это? Да как? Что ты достаешь, а? плохо, что мы с тобой решили это, как вот, сэкономить, я это... такой стрел больше взять. Тихо-тихо-тихо. Так, где она? Хотя бы так. Хотя бы так. Так. Ой, даю щит. Не дал. Тихо-тихо, успей, успей, успей, успей. Раз, два. И вот так. Ах, тихо. Давай, блин, блин, блин, нечестно. Да что ж такое-то? Куда? И куда ты полетела, дурунда? Что ж такое-то? Сейчас, ага. Я застрял! Я застрял нечестно. Вот это было нечестно. Угу. Я офигею. Блин. У меня как Пипец. Пипец. Вот это сейчас мы плохо сделали. Прям очень плохо. Отвратительно. На. Отлично. Отлично. класс. В какой, в какой момент ей надо кинуть эту бомбу, чтобы она на нее прилипла? Я понять не могу. Так, ладно. Скорее всего, когда она вот эти буйства свои эти делает, огненные... Сейчас прям что-то заход прям вообще был отвратительный. Просто прям вообще кошмар. Сам от себя такого не ожидал. Че, реально мы серию будем с и драться? Ну, блин, ладно, а что делать? А что делать? Что делать? Что делать с ней? Я же не знаю, почему она такая сильная. Если у нас сильно затянется, я, конечно, серию обрежу, но... Ну, как сильно это получится обрезать, я не понимаю так даю. просто сразу даю блок ага. а я попал хоть я не попал да ясно женщина не подходить пожалуйста я просто на всякий случай поставил блок так раз два Отлично. А, улетела. будет шестить так у меня две две хилки если что есть еще две хилки есть. если еще есть две хилки нету умственного действия надо похилиться а, бегу бегу бегу бегу бегу щит сломался все так а я, короче, опасаюсь, не подходить особо. А, понял. Тихо. Что, что, где? Вот сейчас. Да что, я ж тебе... Я ж открыл тебе кукундию эту. Блин, достала тихо так что-то получилось что-то получилось да нет, короче, от этой атаки надо блок ставить, по-любому Потому что, блин, а по-другому никак. Где? И вот тут с ней вот, кстати, на мышке было бы удобно играться. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Мне нужно хилить, хилка. Спасибо! Но она прям полностью щит сносит это атака. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это внезапно сейчас было! На! КП все равно нет нифига. боженька. Нет, ты не затащил? Не знаю. Что-что-что? Что, не будет больше? Ой, блин. О! Расставчик. А, ну да. Неплохо. Было тяжко. Видишь, ну, в конце я поднапрягся. И опять у нас жизни осталось писюлечка, блин. Так, давай рассказывай свою историю. Я готов слушать. Почему? Откуда эти прогрузки появились? Они внезапные, а? Иначе не было. Был мультик и мультик. Или были? все, видишь, четвертый Сонечка не справляется, а пятый нету. Нету пятой? Нету. Нигде нету. Ни у кого нету. А те, кто говорят, что у них есть, они обманывают. Нету у них, Соньки. Это миф. Я не знаю, это все японцы придумали. Нету Соньки на, са на самом деле. Маскадиры. Доступна новая шляпа для тленышей. Так, веды Древних людей, осевших тук, влек к себе горный храм. Так. Но они не вполне осознавали его истинную суть. Мы с Ханой нашли способ собирать рассеянную энергию горы... -го Я думала, все это переживет многие поколения, но сердце деревни стало угасать. И это было лишь началом наших невзгод. Что-то пошло не так. Урожай погиб, и землю покрыла отрава. Хана покинула наши края, чтобы добыть пищу и припасы для спасения деревни. Тем утром я смотрела ей, уходящей вслед, и осознавала, что я бы никогда что-то там не сделала. Прошли недели, затем месяцы, но она все не возвращалась. Мы пытались сделать все, что могли, чтобы э, восстановить равновесие, но ничего не помогало. Я знала, что наш дом уже не спасти. Но я не могла оставить Хану. Я хотела помочь ей найти дорогу назад. Так. Ты начала строить маяк, да? И тогда... И я начала строить. Неплохо. Музычка классная. Тяни! Музякость зачетная. <свист> так. А, Она источник силы вынесла и подняла наверх. Ага. А его только что разъебал, по-моему, да? <gregious wholeheart Greeley> что это за хреновина? А, это в тот же момент, как Тара потеряла этих... Прикололась как? Сила гравитации. Да ладно. Это вот у нее перчатка такая мощная, бесконечности. Так, допустим. Ну, вот эту фигню я сломал только что. Я молодец или я плохо поступил, я понять не могу. Она создала маяк, это я понял. Мне, хотелось при... а, мне не хотелось признавать, что мои догадки правда. Я ощущала, что если я уйду, это заставит меня забыть ее. Наша совместная жизнь ускользает от меня. Меня ослепил этот страх, и я разрушила все, что мы создали. Так, ну они же сестры, да, по-любому? Типа, да, они сестры, я тебе говорю. Я тоже потеряла близкого человека, и меня пугает сама мысль о том, что я могу его забыть. Но я повстречалась с Ханой и я знаю, что ваша любовь крепка, как сестер, Даже после всех этих лет, все, что вы построили вместе, остается частью этой земли. Ваша связь никогда не пройдет. Но они, в смысле, подруги. Подруги, сестры. Привет, как дела? Нормально. Так, подожди, не надо мне тут писать во время этих... Всех вот этих дел. Пишут мне тут, понимаешь ли, во время таких трогательных цен. Так, ну они просто подруги. Хорошие подруги. Любят друг друга как подруги. Не надо тут это... Вот этих всех приплетать. Зачем? Зачем? Оно здесь просто не к месту, как было бы. Просто подруги. Отлично! Теперь почтить дух Деры, да? Возвращаемся к детку. Дид а что, может по взаимодействовать? А! -а! Не Неплохо! Сколько можно здоровья повышать, мне интересно? Но мне его вообще всегда мало Мне его прям не хватает, прям катастрофически Прям капец как не хватает Просто ужас Так, ладно, что у нас по времени? Ой, нифига как много Ладно, давай тогда добежим до деревни Там же в деревню надо вернуться Да Сейчас вот здесь добежим до огонька Телепортируемся в деревню И на этом закончим Как бы, блин, прикинь Такая серия получилась чисто боссовая Боссофайтовая ну ничего, ну, ну такое тоже бывает, ну что-то, ну блин, и, и, и, и, и, и, и, и возьми сам победи босса с первого раза, нифига себе, ты что захотел? Надо же разобраться, как он думает, как он мыслит, начать, думать как босс, чтобы его победить. И как только ты понимаешь, как он действует, как он мыслит, тогда ты способен его одолеть. Приходится идти как бы на это, на проигрыши, я, ты думаешь я специально проигрывал? Ну, в смысле, имею в виду то, что типа проигрывал, потому что вот не получалось, да, нифига, нифига. Это просто вот, кстати, смотри, у нас тут почта духов. Раз. Два. Три. Надо бы сходить. Не знаю, может, одну посмотрим. Я, просто мы ее собираем, и я даже не посмотрели, как ее доставить, в смысле. Это не десятък. Надо посмотреть, как оно вообще на самом деле. Я думаю, сколько это, какая серия вообще по счету. Я тебе сейчас скажу. Я тебе сейчас скажу, подожди, не уходи. Uh -huh, uh -huh. Это какая у нас серия была? Это, подожди. Последняя серия у нас была девятая, значит, это будет десятая серия. Десятая серия. Правильно? Ну, вроде правильно. Десятая. Ну, еще, я думаю, пару серий до конца игры. Нет? Ну, я так думаю, я считаю. Так, не знаю, прав я или нет. Я ж не знаю, сколько там. Я не смотрел никаких спойлеров, ничего. Вообще по этой игре, кстати, мало чего видел. В, интер... В интернете. Простая миленькая игрушка. Неплохая. Анонсирована была, кстати, вместе с этим. О. А, так я сюда попасть не могу, да? А, не могу. Мне сюда почту положить надо? Слушай, давай попробуем положить почту. Изучить. Для того, чтобы принять испытание божественного древа, нужно добраться до самого его вершины. Ясно, до свидания. Непонятно. Ладно, давай почтим дух. И на этом... Сейчас нам дедуля что-нибудь расскажет. Фиг... Какие-нибудь какие офигенные... Э Почему у тебя 361, а у меня 150? Так, господи, человек, я записываю видео. Зачем ты мне написываешь? Я тебе потом объясню. Я потом тебе все объясню, мой дорогой. Так, дедед... Э Дед! Дед пердед! Ты где? Слушай, где дед? Дедуля! Ты забаговал и исчез? Все, игру заново проходить? Ну вот, маскадира, Взаимодействует. А, и чё? Дед появится? 364. Да хватит! Хватит мне написывать! Я пишу контент! Взаимодействовать. Что? Что не так? Я что-то делаю не так? Дайте мне вот эту маску. Так, подожди. Почтите Адиру. В храме масок. Так, я здесь. Или подожди. Или мне обязательно надо маску надеть на тленыша. Да! Подожди секунду, придется видео резать из-за этого человека. Вот подожди, вот просто жди. Все, я вернулся. Да, встань от меня, господи. Дай мне, пожалуйста, поработать чуть-чуть, а. А вот он, дед, с Не было, появился. У Хана и Адиры была тесная, особенная связь. У меня согревает сердце мысль о том, что они с вместе. Ну, как подруги. Да. Адира знала, что не может остановить, а остановить отраву, но она никогда не теряла надежду, что Хана вернется домой. Сзади, Я увидела что-то странное в воспоминаниях Адиры. Да, там был какой-то дракон. Это было какое-то существо, похожее... сечка. Это хорош. Я тебя не покажу людям. Я я закрою на камере эти сообщения. Все, отвали. Похоже, что он как э, похоже, оно как-то было связано с, бед, э, с бедами в деревне. Неужели не было способа от него избавиться? Ты не первая, кто меня об этом спрашивает. Э, наш вождь Тоси не мог смириться с волей природы. Тоси любил эти места, но ему пришло, э, пришлось бессильно смотреть, как они угасали, и это сломило его. Э, какую тусовку, господи! Вождь вашей деревни? Я видел его дух э, в своем путешествии. Он в самом сердце портит, что преграждает путь к горному храму. Он не уйдет с миром. Подготовься хорошенько, прежде чем сразиться с этим последним духом. Ищи Тоши в зале вождей деревни, вдоль тропы, ведущей к горному храму. Маска Тоси. Но они говорят Тоши. Toshi". Тошиба. Будем драться с Тошибом. Так, путите. Ну и как я и говорил, последний дух остался. А чё, блин, а меня же отвлекли, тут, блин, нам уже заканчивать-то пора. А то, блин, это как он. Давай вот э, на фоне вот этой лестницы как раз-таки и закончим. Вот, неплохо, да? Мне так нравится. А, так. Нет, подожди, как-то неровка. Несимметрично. А подожди, можно камеру же вертеть. Вот, вот, вот, как-то, как-то вот так, да? Неплохо. Нет, вот, вот, вот, вот, идеально. Ну все, давай закончим. Остался последний дух. Сколько у нас получается? Блин, у нас в среднем уходит 5, 5 серий на духа. Ну, я думаю, что мы справимся гораздо быстрее. Но это не точно. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети. Ссылочки все в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.